Забавно, да, получается, то, что у нас в компании Legacy узывоит за Протасов. У нас есть также, ну, по сути, миссия, она за тиранов. Почему так сделали разработчики, не совсем понятно. Типа потому что эта история я уже не для. Сквозь потоки и Все а... пути вели к этому моменту. Это еще, Ты оказывается, не, знаю, не конец. Заслуживаю ли я прощения за то, что сделала? Но Вселенная точно ни в чем не виновата. Пришло время покончить с этим. Жестко это еще оказывается не конец. Похоже, что я буду сам играть за Керриган. Уничтожать Амуна, я так предполагаю. Интересно будет посмотреть на это детище. Зелунага. Или все-таки нет? Здесь еще и будет у нас нормальная игра, миссия. Жестко. Твоя новая сила здесь ничего не значит. Я раньше сражался с зеленами. И убивал мне ты еще не встречал. Сара, мы с Артанисом на позициях. И мы никуда не уйдем, даже не проси. Ну так что, каков план? Амун укрылся за энергетическим барьером. Кристаллы пустоты делают его практически неуязвимым. Но в них же его слабость. Когда кристаллы отдаляются от амуна для перезарядки, их можно уничтожить. В одиночку нам их не разрушить. Здесь его сила слишком велика. Вы еще моей силы не видели. Мы разрушим барьер. А потом я покончу с этим. Хороший план для последнего свидания, милая. Выдвигаемся. Просто невозможно, когда такая огромная бодья появляется. Вначале еще ничего, но потом чем дальше, и тем больше и все уже. Потом ГГ только. Изикатка для противника. Кристаллы пустоты вращаются вокруг Амуна, создавая защитный барьер. Высшей точки своей орбиты. Они поднимаются на поверхность. Тогда их и можно уничтожить. что я смогу сделать с кристаллами с помощью открывшейся силы скоро мы сможем атаковать первый кристалл мои воины готовы к Майрами. Первый кристалл разрушен. Барьер слабеет. Атакую врага. Атакую врага. Создание Амуна. В пустоте. Сила его очень велика. Он будет постоянно атаковать нас. подведу. Моя судьба теперь весна. Наш войска атакованный. Да будет так. Недостаточно достаточно энергии. Кристаллы не спасут тебя, Амун. Атакую врага. Не хватает надзирателей. Говори. У нас тут нарисовался кристалл. Мои ребята о нем позаботятся. Что тебе нужно? Говори. Близится новая эра. Меня зовут. Меня зовут Амон, ты славеешь. тебе нужно? Черт, плохи дела. У нас тут под ногами земля трясется. Понятно, все. Если мы хотим выжить, придется построить несколько баз. Со временем он доберется до всех нас. Пусть нападает. Рой к этому готов. Кристалл уже близко. Высылаю войска на перехват. Близится новая эра. Моя судьба теперь весна. <связь> <связь> <связь> да будет так. I <laughs> Наша войска на минералов. Нам нужно больше минералов. Что тебе денегче? Наша войска атакованы. Наша войска атакованы. Это мое время. Ой же есть. Я думаю, даже в бойце-то не так легко Мне все нужно это сделать. Больше минералов. Да. Нужно больше минералов. Нет, суки, нет. Валите нахер, нет! Нет! Сейчас я... А. Я всю экономику не расхерачили. Я совершенно... Замедлить. Нельзя. Нам нужно больше минералов. Да будет так. Что тебе нужно? Ты приближается к моему нексу. Мои воины уже в пути. Улучшение завершен. Улучшение завершен нашего сила отаковано. Сука, нихера, он сюда накидал. Активность. Похоже, Алун решил напасть на мой нексус. Несмертие углеводов выработано. Нам нужно больше листена. Нам нужно больше листена. Керига, будь на чеку. В следующий раз саму наверняка нападет на твой. Будет так. Что тебе? Нам нужно больше, Веспена. Это мое время. Я чувствую, что Амун переключил внимание на бой. Мы должны эвакуироваться, пока он не ударит. Че устой, Шамон, близится твое количество. This more, последняя битва а, отлично мы сейчас можем выиграть в принципе даже это мое время невыполнимая команда используется максимальное количество припасов начинается последняя битва Меня зовут. Сука, мы не можем ее даже поломать. все, наконец Наконец-то. Сдохни, борьба. сука. Все кончено, Аму. Ты лишь продукт порочного цикла. Всю твою жизнь тобой манипулирую. Ты ничего обо мне не знаешь, и мне нет дела ни до вечного цикла Зелнага, ни до твоей мерзкой лжи. Я выбираю свободу, свободу для всех нас. о начале новой эры мира и процветания в Доминионе Тиран. Перед зданием Сената адмирал Мэттью Хорнер вновь заявил о поддержке войсками нового правительства и выразил оптимизм по поводу дальнейших мирных переговоров с Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора. Уж никто никогда не видел. Интересно куда ж подевался Джим? Да меня он вступил в нового мира, в новую эпоху мира и процветания. Зерги под управлением новой королевой Загара захватывают систему вокруг Чара. Системы. То есть даже они уничтожают, так сказать, тиранов. Хотя вроде как уже подружились все. Владыка Аларак и верный ему Талдорим отказались от союза с объединенными протасами. Покинули Айру, чтобы найти новый дом. Не согласны с этим решением, Толдорими получили шанс вступить в ряды тамплиеров. Но это было ожидаемо, мне кажется. Ученые доложили об аномальном восстановлении жизни на опустошенных планетах по всему сектору Капрулу. Причина этого явления неизвестна. Ну, так, небольшая еще. Да, послесловие, что, типа, вот, все, в общем-то, как сказать, вернулась на круги своя. Цикл жизни продвел продолжается. Ну, что я могу сказать? Компания мне, честно говоря, очень даже понравилась. По сюжету она очень интересна. Просто, как сказать, даже, не знаю, хорошо взаимосвязана. Есть некоторые пробелы есть некоторые так сказать ошибки наверное в сюжетном плане но в остальном все очень очень очень мне понравилось То есть видно что разработчики сильно постарались над компанией во втором StarCraft. Е. конечно все равно я считаю неоправданная цена каждой компании там в районе 1000 рублей это довольно дорого для того чтобы просто по сути заплатить за компанию и за пару новых юнитов ну а так компания, если не считать цены, то мне очень понравилось. Ну, практически идеально. Все так прям взаимосвязано, все красиво, интересно. Сложность компании, конечно, порой сильно зашкаливала, вот как, например, сейчас этот эта последняя миссия. ну тут она даже не зашкалила, на самом деле. Надо было просто мне, наверное, нанимать войска. Я так думаю, да, вот как я сейчас сделал на бойце. Можно было на ветеране, наверное, точно так же собрать войска и пойти просто в атаку, выносить каждый этот Каждый монолит или, как сказать, камень вот этой пустоты, который излучал, выпускал врагов. Так что, ну, все очень интересно было. Классно. Следующая у нас, кстати, компания будет э, StarCraft 1 Remastered. Там у нас будет доступно все три компании первого StarCraft и потом еще Блудвара. То есть компания будет очень долго, скорее всего, там, ну, на много стримов она затянется, как минимум, на, ну, на стримов так 30, 40, скорее всего, так. Так как миссии там тоже не такие маленькие, как можно подумать. Они точно такие же длинные, как в StarCraft II. Разработчикам, конечно же, большое спасибо за такую великолепную компанию. Баланс в игре они, в принципе, неплохой сделали, если вы играете в мультиплеере. Хотя сейчас есть, такая... есть такое, как сказать, преимущество процесса что ли, как не знаю, правильно назвать. Больше все-таки протосеков в Старкрафте 2. В мультиплеере я имею в виду. Но это, в принципе, логично, потому что протасы последняя компания была, им, по-моему, сделали более имбовые юниты, чем у ну, других фракций. Ладно, что ж, будем выходить. Я думаю, что вам не сильно интересно вот эти все списки создателей, списки тестеров, списки, там, не знаю, сценаристов и так далее, и так далее. Там можно списки практически бесконеч бесконечно вести. Надеюсь, вам понравилось данное видео, да, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!